Франчайзинговый выпуск, друзья. По многочисленным просьбам наших подписчиков мы делаем целый выпуск касаемо темы франчайзинга и инвестиций в готовый бизнес. Берите эти готовые модели, используйте их у себя. Хотите, переупаковывайте свой бизнес и старайтесь его масштабировать. Но так или иначе, тема очень интересная и достаточно проверенная. Потому что все, что вы видите в этом торговом центре, это все магазины, которые открывались по теме франчайзинга. Подписывайтесь на мой инстаграм, я желаю вам приятного просмотра. Трансформатор, поехали! Кажется, мы приехали по адресу. Бизнес-центр Вест Плаза. Да, точно, это то, что нам нужно. Девушка, дорогие, вы часто просите о том, чтобы мы показывали успешных и состоявшихся женщин-предпринимателей. Сегодня будет тот человек, который очень сильно повлиял на развитие малого и среднего бизнеса в России. Эта женщина занимается 15 лет франчайзингом основатель выставки «Байбренд», основатель ассоциации франчайзинга в России, настоящая мамочка франчайзинга. Мы сегодня идем к ней. Погнали! О! Екатерина. Здрасте. Здравствуйте. Еще раз, вы занимаетесь франшизами 15 лет. С самого начала. Еще когда об этом даже не знали, вы начинали это прививать потихоньку в нашей стране. Первую выставку мы собрали в 2003 году. Это было жутко смешно. У нас было компании 40, и только, наверное, вот как раз три были франчайзинговые. Все остальные поддались вот на эту, знаете, идею. Пришли кто-то из любопытства. Кто-то, да, подумал, что может быть на перспективу. Кто-то поверил вот этой вот энергетике. Окей, okay, 2003-2017 год. Три компании было в 2003 году, которые более-менее что-то как-то двигали в да. России. И что на сегодняшний день? Ну, в районе 200, наверное, брендов потому что некоторые компании представляют там по два бренда. Да. Если говорить о рынке в целом, то где-то по три компаний, которые объявляют себя франчайзерами, но таковыми совсем не являются. На самом деле Buy ByBrand — это, наверное, такое зеркало реальной ситуации того, что происходит на рынке, потому что мы выставка дорогая для участия, то есть это является неким таким фильтром, потому что совсем молодые стартапы просто не могут себе этого позволить. Ну а что делать, работы? если вот денег ограниченное количество, в традиционку не хочется лезть? Покупая франшизу, они должны минимизировать свои риски. И покупая совсем неопытную франшизу, а франшизу вчерашнего стартапера, они за деньги покупают себе проблемы. Но, знаете, есть исключения. Да. Есть такие забавные стартаперы, которые искренне верят, что они шикарная идея. Она, наверное, шикарная и, возможно, и есть. И они заражают вот этим своим энтузиазмом э, других предпринимателей. Но вот самое главное, чтобы те потенциальные франшизы, другие предприниматели понимали, куда они влезают. Тоже давайте сейчас переключимся на предпринимателей, которые хотят масштабироваться через франчайзинг. Какие можно им советы дать, как правильно упаковать франшизу и кому вообще обратиться? Вопрос в том, что нужно очень четко понимать, что ты будешь масштабировать. Франчайзинг, прежде всего, это работающая система. И вот чтобы создать эту работающую систему, компания должна создать отдел, где будут работать люди, которые будут сопровождать эту сетку франчизии, да, должна быть выстроена очень правильная структура. Mm -hmm. На самом деле это инвестиции компании в то, что в будущем будет развиваться по франчайзингу. Здесь вот э, компания должна быть готова к развитию, потому что как только они выходят на рынок, да, они должны отдавать себе отчет, что помимо своего собственного бизнеса, они должны будут управлять еще и различными предпринимателями на удаленном расстоянии. И вот возвращаясь к вашему вопросу, что делать? Да, нужно обязательно правильно выбирать франчайзи. как ты выбираешь себе партнера. Ты не продаешь Однозначно. там кусок какого то Однозначно. бизнеса, да, и он да, его да, утаскивает, да, и да, что-то да. с ним там делает. Ты выбираешь своего партнера, с которым в дальнейшем ты будешь строить взаимоотношения. Верно. Да. Правильный угу. франшизный пакет, сколько он стоит? Вы знаете, в зависимости от объема бизнеса, цены там могут варьироваться. Это может доходить до полутора миллионов. Если это поменьше, то тысяч, наверное, 600-750, вот где-то в этих пределах. Как вообще ага. должны вести себя компании, которые продают франшизу? Здесь и покупая франшизу для франшизи, и для тех, кто продает франшизу, риск примерно одинаковый. Вот начинающие предприниматели, которые покупают угу. франшизу, и она не работает, они могут как-то откатить назад? Это, знаете, как Ну что там, типа, деньги, у меня не работает. Это вы там в Москве сидите, у вас хороший рынок, а я здесь в Туле, у меня ничего у меня прям такая поганая для вас новость. Купив франшизу сама по себе, она никогда не заработает. Нам предприниматель должен отдавать себе отчет, что он должен работать. Он должен вот работать. Изо всех сил, несмотря на то, даже если он купил франшизу достаточно ну, известного бренда. И франшиза, кстати говоря, наверное, в большей степени это про продукт. Уже сформированный, понятный, упакованный. И, и может быть про бизнес-процессы, которые, которые дают тебе возможность понять, что влияет на результаты, а что не влияет. Мне очень нравитесь, прям правда. Потому что очень редко, когда люди отдают себе отчет, что самая важная ценность у франчайзинга это продукт. Три самых крутых франшиз. Мы берем Макдональдс, Макдональдс мы берем бургер Кинг, мы берем Старбакс. Старбакс, кстати, очень интересная тема. Потому что в Старбаксе передается еще и атмосфера. Вот если мы сравниваем вот эти два, вот, вот эта вкус, вот атмосфера, вот, кофе, вот вот, да, люди, атмосфера, и, вот, и, вот и там прикольно. Пирожков. Вот, вот, это, кстати, самое сложное. Понятное <свят> дело, Макдональдс, Бургер Кинг, старый. Ну, слушайте, ну, а у нас а, наш, наши, безусловно, молодцы. Если я могу немножко ошибаться, но, может быть, с 2012 -го года, наверное, вот инвитеры стали развиваться по франчайзингу, там плюс-минус какой-то период времени. Да, туда же на этой практически линейке с ними стоит из этого сегмента Гематест. Это крупные компании. Федор Овчинников. Ну, просто это из, из новых рьяных открытых правильных, не боящихся. Он мне очень симпатичен, правда. Есть такая тема, что чем дороже франшиза, тем ты больше денег потом получишь. Нет такого. Даже если вы вкладываете, не знаю, там 50-60 миллионов в открытие какого-то ресторана, да? Пусть даже самого известного, но открываете его в плохом месте, и у вас нет трафика, вы эти деньги никогда не отобьете. Если вы открываете франшизу там, в очень удачном месте, под известным брендом, и у вас сразу с первого дня валят толпы, вы, естественно, заработаете гораздо больше, нежели если бы в этих же условиях вы открывали какую-нибудь там «Васька и компания». Да. да хотя, если у «Васьки компании будут прекрасные бургеры, то, может быть, с ними народ тоже повалит. Но когда но с ним точно опять известный нам бренд, то народ, конечно, туда перескочит. У нас девочек не так много на канале. У нас всего 6% аудитории. 94% у нас мужчины. По-моему, 93% сейчас уже. Но так или иначе, девушки просят, чтобы мы mm -hmm. показывали self-made предпринимателей, женщин. И как вы вот, если не как предприниматель, mm -hmm. а как женщина, вот посмотрите на 15 лет вот своей mm -hmm. вот работы и выстраивания какого-то бизнеса, что было для вас сам, самым сложным? Не Да, я уже собралась. Мы же знаем, что в бизнесе лучше убирать вот эту гендерность. Но, если совсем честно, это сложно. То есть она есть. У нас все-таки мужское общество, и в бизнесе в том числе. Я не могу, боже упаси, пожаловаться, что меня там как-то гнобили мужчины. Вот. а что касается каких-то таких вот проблем, может быть, там люди хотят от меня этого услышать, но их вот, потому что я женщина, я не могу сказать. А я жизнь, вот, например, например, когда запускал свой бизнес, да. я долгое время мужчин вообще не брал. С девчонками мне было проще, они угу. такие вот сидят Понимаю, все. Понимаю, да? да? Они очень системные, угу. они очень классные. Но им очень тяжело свое мышление перестраивать на деньги, то есть как бы мужчины все uh -huh. равно про деньги, то есть uh -huh. мужчины про, про будущее, про стратегию, да, а женщины, они больше вот здесь и сейчас. Нет, я не согласна с вами вообще ни разу. Но это мои наблюдения чисто. Да. Хорошо, три, три главных правила девушкам, предпринимателям, будущим предпринимателям можно прям вот в камеру. Ой, господи, да нет правил. Слушайте, самое, наверное, важное – это все-таки не бояться воплощать свои идеи в жизнь. Не сильно обращать внимание, когда вот такие очаровательные мужчины пытаются вам сказать, что нет у тебя стратегического мышления, задвигайте их подальше, двигайтесь своей мечте, не, боя... не бойтесь делать ошибок, вставать заново. Да. Да, и продолжать двигаться вперед. не плакать. И не плакать. И не, плакать ну, да. не часто. Не плакать. Хотя бы не. Ну не как минимум, не показывать. Девушки, занимайтесь бизнесом. Мы вас очень сильно любим. Добро пожаловать в трансформатор. Офигенский. Спасибо. Что я вам хочу еще сказать о том, что на дворе не 90-е годы, что сейчас технологии, что сейчас можно очень быстро запустить бизнес, сделать сайт на коленке. Придумать, да. чем ты будешь заниматься, небольшой бюджет, быстро протестировать и начать зарабатывать первые деньги. Вы не пользуетесь этим. Почему? Сейчас можно запускать бизнесы и очень-очень просто это делать. И за неделю. И за неделю это можно сделать. Трансформатор вам твердит об этом каждый выпуск. Вы просто очень плохо нас слышите. Что я решил? Я решил, что я все равно буду брать ответственность на себя за тех людей, которые сейчас сидят на диванах и не могут поднять свой зад. Ты либо поднимешь его сегодня, либо я заставлю тебя поднять его завтра. Я лично несу ответственность за каждую виду.